Третья часть презентации о региональных электроразрезредочных исследованиях на Таймэре. В предыдущих частях я рассказал о регионе исследований, о полевых работах, Мтз методом и оценке качества данных. Во второй части мы рассмотрели вопрос анализа данных. Выяснили, что высокие средние от в Хатенском прогибе отвечают модели одномерного разреза, и можно провести интерпретацию в рамках одномерного отхода, одномерной версии, или одномерным подбором. А для глубинной части, для полярзойской и для всего горного таймера необходимо выполнять 2D-инверсию данных. И в этой части мы рассмотрим результаты, касающиеся верхней части разреза. Это изучение 0-летних пород и использование этой информации для ввода поправок при обработке сискоразведочных данных. Напомню решаемые современной разведкой на ТМРе задачи. Первое. изучение наглядеть мерзлых пород. Справа показаны кривые и если посмотреть в сопоставлении частотного диапазона, то видно, что современные данные нарастились в область высоких частот. Если делать еще и аудиоинтезе, то мы прибавим еще декады выше. Соответственно, прибавка с этой стороны кривой, позволяет нам изучать верхнюю часть разреза, в частности, наглядеть мерзлые пароли. И в этой презентации я хотел сосредоточиться именно на этой части разреза. Этот слайд показывает граф обработки интерпретации данных МТЗ. Мы с вами прошли первую части измерения, обработка, анализ данных. И переходим к результатам инверсии. Для изучения верхней части разрезов, мезозойской части таймера, наполняется 1D-инверсия данных. И именно результаты 1D-инверсии мы будем рассматривать в дальнейшем. Результаты инверсии представляют в виде разрезов, либо карт, карт сопротивления на определенных глубинах, либо структурных карт, либо интервальных карт сопротивления, проводимости, Слева разреза показаны до глубины 20 км. Самая верхняя часть разреза отвечает многолетним породом. Далее проводящие относительно породы мезозойского комплекса, повышенное сопротивление полязои и внизу фундамент. Рассмотрим верхнюю часть разреза первые 2 километра. На этом слайде фрагмент профиля на северном борту инсекартовского прогиба и здесь в верхней части разреза выделяется высоколомный слой повышенного сопротивления сопротивление больше 100 Ом, метров, который отвечает на величие мерзлопороды подошва у него неровная, меняется по профилю тут конечно очень сильный, скажем масштаб тут всего лишь километр, а длину профиля более 160 километров и здесь я хотел показать, что как только выходит профиль в палеозойскую часть разреза, мы по сопротивлению уже порой не можем отличить мертвые породы от коренных пород, поскольку они сами по себе, палеозойские породы, могут иметь высокие сопротивления. И лишь в той части, где на поверхность выходят тёско-меловые тергенные породы, мы довольно хорошо можем определить породы в мертвом состоянии от пород в талом состоянии. Нормально в талом Состояние породы имеет сопротивление 7-30 метров, мм, повышается лишь а, там, где у нас а, углеводороды 50-70 метров, мм, или а, происходит карбонизация, а, карбонатный цемент в, а, в песчаниках, алюролитах. А вот в светом -мм состоянии породы имеет сопротивление 100-500 метров, мм, и граница подошвы проходит примерно в данном случае по сопротивление 30 метров. Это серия геоэлектрических э, разрезов до глубины 2 километра, направленных э, с юго-запада на северо восток от Велисея вдоль прогиба глубины к его центру. Здесь видно красным, показанное изменение мощности около реки. Она небольшая мощность мерзов пород не увеличивается в сторону на восток, в сторону центра прогиба. И здесь нанесены, показаны скважины. Скважины, в которых известна мощность объявлений мерзлых пород. Сначала рассмотрим скважины на востоке этих профилей. Скважина, черточкой горизонтальной показана мощность мерзлоты определенной в этой скважине и температурная кривая. Вот видно, что температура около нуля не меняется, и как только мы достигли подошвы креативной зоны, она выходит в положительную область и приобретает нормальный градиент, нормальный градиент где-то 3 градуса на 100 метров. Соответственно, можно сказать, что вышли из креативной зоны. Среднепясенская скважина, она в 2 километрах от профиля находится. Тут всю температуру положительная, но вот видно примерно с глубины 550-600 метров начался нормальный градиент. В данном случае мощность висколмных, что красным показано, пород совпадает с мощностью мерзлых пород определенных по скважинам. Совсем другая ситуация на западе профиля, около Енисея. Посмотрите здесь по скважинам, несмотря на то, что температурных кривых нет, но есть информация о мощности э, мерзлоты. Она здесь около 500 метров а по данным МТЗ, мощность пород в мерзлом состоянии существенно меньше около 50-100-150 метров никак не 500. Тут правда есть а, вот, по одной из скважин озерных температурная кривая и она выглядит довольно странно, то есть температура всюду положительная, от 20 градусов начинается и нормальный градиент также практически на всем протяжении и небольшой перегибчик там где Находится подошва высоколонных пород. Конечно, можно ставить под сомнение вот эти э, границы выставлены по скважинам, но мы не будем этого делать, а попробуем найти объяснение такому расхождению. Потому что получилось в скважинах подошва крейли зоны и э, слой с э, высоким сопротивлением, который является по данным НТЗ. Сначала сопоставим с другой информацией по скважинам с электрическим картажом. С электрическим картажом результаты автоматической одноверной версии неплохо коррелируют. Сверху разрез электрического сопротивления, На поверх нее наложены отражающие площадки сейсморазведочные, неплохая корреляция с сейсморазведкой и электрический коротаж. Высокие сопротивления, которые броню Джангодской скважины выделены по коротажу, согласуются с тем, что получено по данным МТЗ. Слой повышенного сопротивления не такого высокого, как полный модуль но тем не менее повышенного отнош... относительно вмещающих пород, он выделяется и на скважинах, и по данным наземной электроразведки. Внизу серия скважин, на... входящихся на всем на прогибе. Также коротаж электрический согласуется с результатами полученной наземной электроразведкой Почему же тогда мощность? Кредитозоны выделены по скважинам, согласуются с тем, что мы получили по наземным профилям НТЗ. Объяснение может быть в высокой минерализации формы влаги. Когда вода высоко минерализована, то даже при отрицательных температурах вода может не замерзать. По имеющейся информации, вот по скважинам здесь справа показана табличка, собранной информация о минерализации. Высокоминерализованные воды встречаются довольно редко. Это единичные случаи. Водных золотой выделяются. Есть несколько образцов и на больших глубинах, а так в целом воды слабосоленые. Распределение минерализации от 2 до 12 преимущественных грамм на литр. Это не невысокая минерализация и, соответственно, нельзя объяснить такое расхождение лишь только одной минерализации. Здесь показана картинка по, по яхтской скважине. Температурная криво видите, нормальный температурный градиент начинается примерно с 150-180 метров, 3 градуса на 100 метров, и пересекает нулевую изотерму на глубине 500 метров. И вот именно по этой нулевой изотерме была сбита мощность мёрзых пород. А вот по картажу скважины и по наземной раз, мощность мерзлоты здесь всего лишь 150-180 метров. По-видимому, породы в интервале от 180 метров до 500, несмотря на отрицательную температуру, находятся не в мёрзвым состоянии, а в В Непосредственно мёрзвым состоянии пород находится только в самой верхней части разреза. А дальше они не замерзли, в силу того, что сложены преимущественно глинями. Внизу показан график сопротив... изменения сопротивления для пород различного состава в зависимости э, от температуры. Для песка песчаников изменение сопротивления с переходом через глиня происходит резко. Резко растет сопротивление, резко увеличивается и э, сразу же, как только мы вот, пересекаем Для глин это изменение происходит позже, минус 2 градуса примерно, и плам не так резко нарастает сопротивление не во не на столько раз увеличивается, как для песка песчанника. Ну и тут график для скальных пород У нас янисегатский э, прадис сложен с террегенными породами и, соответственно, э, вот в этой части на пояске скважины, в этом интервале разреза, где температуры от минус 2 до 0 градусов, породы представлены сном глинами и аргелитами, и они в при этой температуре не замерзли. Именно поэтому мы не видим здесь высоких сопротивлений, а видим сопротивления, близкие к породам в состоянии. И вот на картинке справа наложен электрический разрез и сейсмический, и я хотел показать, с чем связаны изменения мощности мерзлых пород, которое выделяется политрразведки, они связаны в основном с изменением состава, с литологией пород. Как только песчаный пласт подходит близко к поверхности, входит в зону отрицательных температур, он промерзает. И вы видим здесь такое нарастание мощности мерзлоты резко. Дальше он уходит на глубину, оттаивает, находится в того здесь породы, приближается к поверхности, и опять мы видим увеличение мощности мерзлоты, а здесь породы глидистые, они не промерзли и, соответственно, в, даже при отрицательных температурах они находятся в травом состоянии, и поэтому таким образом можно объяснить вот это закономерное изменение мощности высокоумных пород, пород в состоянии, которые мы видим на диэлектрическом разрезе. На этом слайде представлена серия разрезов через Инсейхаттонский прогиб, а, как меняется мощность мерзлоты. На севере она имеет мощность около вот, 340 до 500 метров, а на юге вот этого профиля она становится практически нулевой. И здесь мы видим очень низкие сопротивления в международской части разреза. А, выше я показывал, что встречаются а, воды с очень высокой минерализации. По-видимому, здесь вот это пониженное сопротивление объясняется высокой минерализацией поровых вод. И поэтому здесь и промерзание не происходит на такую большую мощность, и низкое сопротивление объясняется высокой минерализацией. Дальше, профиль под номером 3. Также изменение мощности от практически 800 метров на севере, на юг уменьшается. И вот такая закономерная картина. Мы видим отдельные прослои, проводящие глипистые, которые не промерзают. И высокоумные породы, связанные с промерзанием песков-пещенников. И разрез в устье реки Хатанги, четвертая линия. Здесь неоднородности выделяются талики. В районе самой реки сплошной талик. И в центре прогиба наибольшая мощность мерзов пород. И на краях она составляет 300-400 до 500 метров. Если помните, я в первой части рассказывал об измерениях со на над Хатанский заливом. Вот здесь профиль представлен с северо-запада на юго-восток, пересекающий Хатанский залив. И интересно, как меняется мощность мерзлоты, поведение пород состояния под Хатанский заливом. Воды Хатанского залива привели к тому, что верхняя часть разреза оттаяла, примерно 250 до 300 метров произошла оттайка, и под ним осталась реликтовая мерзлота с такими зонами по краям протайки. Мощность мерзлоты около подошвы находится на глубине около 450-500 метров, такая неравномерная здесь граница на севере, на юге ровная, выдержанная подошва мерзлоты, и на севере выделяется проводящая зона, по-видимому, с высокой минерализацией флоровой влаги, флоровых растворов. И она выделяется пониженным сопротивлением на гельдеральском разрезе. И еще несколько профилей в Хаттонском заливе. Вот на самом севере два профиля, вторая и третья линия, вот эти. Мы видим, как к, при подходе к берегу Хатанского залива мерзлота выкликивается. И уже непосредственно под заливом мерзлоты нет. Этот Профиль я уже показывал, фрагмент, здесь он представлен тоже. Как видите, мерзлота по Казанским заливом реликтовая мерзлота сохранилась, сверху породы оттаяли. А это профиль по линии 4 через бухту Нордвик. Здесь, в центре бухты, мерзлоты не оставилось, сплошное протаивание, и лишь по краям остались фрагменты реликтовой мерзлоты под бухтой Нордвик. На этом слайде представлена карта. Большая э, совокупность данных по более-менее равномерной сети профилей с шагом между профилями э, 30-40 километров позволила построить вот такую оригинальную карту изменения мощности э, мерзлоты подошвы до пород э, в мерзлотом состоянии. Под Венесеем, э, Венесейским заливом. В Хаттанге мощность мерзлоты нулевая, так же, как и в нижней течении реки Хаттанге. Уменьшение мощности в, реке, около реки, в долине реки Анабар происходит и в долине реки Хиты. На западе Несе Хаттанского прогиба и на его восточном окончании мощность мерзлых пород резко увеличивается. Здесь до 950 тысяч метров увеличивается мощность высокового слоя, который мы отождествляем с назовым Интересно, как проявляются валы. Рассохинский вал над ним везде мощность мерзлоты возрастает, а вот балахинский вал над ним наоборот, мощность мерзлоты уменьшается. Это связано с тем, какие породы э, с, слагают верхнюю часть разреза над валами. На Дросохинском валу это преимущественно песчаные породы, поэтому здесь мощность увеличивается по мерзанию, А здесь преимущественно глинистые породы подходят ближе к поверхности, поэтому мощность мерзлоты уменьшается. Интересно, что под мерзлотой выделяются отдельные локальные аномалии повышенного сопротивления. Вы уже могли их заметить на предыдущих слайдах, разрезах. В 2015 году прошел один из профилей над месторождениями. Обычно профили над месторождениями известными не проводят, поскольку там уже известна и геология, и э, результаты есть по этим э, площадям. Поэтому проводят исследования только в, на неразведанных, неизученных территориях. Но вот э, в 2015 году ситуация несколько была иная, провели этот умерочный маршрут через известные месторождения. И что выяснилось, над месторождениями под золотой на глубинах от 300 до 800 метров являются аномалии повышенного сопротивления. Эти аномалии в плане, если построить карту на глубине примерно 500 метров, в плане совпадают, ну, понятно, что здесь сеть редкой профили, но можно их контуры составить с контурами известных месторождений, Байкаловская, Павьяхская озерное месторождение. С чем может, может быть связана такая аномалия? Причиной является по-видимому скопление газогидратов на этих глубинах. На этих глубинах от 300 до 800 метров до 1200 метров находится зона стабильности газогидратов, благоприятные условия по температуре и давлению тому, чтобы Углеводороды, мигрируя вверх по разрезу от залежи, здесь образовывали скопление газа и газогидратов. И замещение воды на газ или газогидраты приводит к тому, что мы видим повышение сокративления в этой части воды. Оно может быть как на появском месторождении в виде отдельной аномалии, отделенной проводящим слоем от мерзлоты непосредственно. На озерном месторождении это выглядит как увеличение мощности мерзлоты с такой градиентной зоной, не резким переходом от мерзофороталом, э, а такая шапка под мерзлотой вот скопление газа и газогидрата. И вот, например, на Россокинской скважине, там где подходит песчаный пласт под мерзлоту. Мерзлота выступает в качестве флюида упора. И здесь скапливается газ и газгид. Мы видим вот такую вот аномалию ниже мощность, ниже подошвы клитозон, то есть там же уже где температуры положительные, мы видим повышенное сопротивление, которое может быть связано с газом и безгидрата. Аналогичную картину видим на Джанглотском месторождении и в других частях, пока еще не изученных, не разведенных, в других частях площади. Такие подобные аномалии выделяются ниже эзотерма 0 градусов. Вот Рософинский вал, характерная такая картина, здесь нам вот показаны кружочки голубого цвета, предполагаемое скопление газогидратов. Эти аномалии повышенного сопротивления можно использовать как новый поисковый признак. Выявляя на небольших глубинах аномалии повышенного сопротивления, мы можем говорить о том, что снизу, в том случае, если разрез горизонтально-слоистый, снизу мигрируют углеводороды и соответственно это говорит о том, что внизу есть залежи скопления углеводородов. Это можно использовать как а, новый герзопоисковый признак. Но для него необходимы условия, то есть наличие ПТ-условий, чтобы там была зона стабильности гидрата, горизонтально-слоистый разрез и здесь оконтурена а, вот эта зона, где этот признак может благоприятно работу Информацию о строении верхней части разреза, о мощности многолетних мерзлопород можно использовать и при обработке сейсмических данных. Там наличие мерзлоты усложняет и ухудшает качество и усложняет обработку данных. Наличие мощной неоднородной зоны мерзлопород искажает результаты системной разведки и поэтому дополнительная информация которую можно получить из электроразведки, может помочь при обработке сейсмических данных на этом слайде представлены результаты ВСП в скважине экстрасенсных профилирования и картажа. слева черная линия это результата ВСП интервальной скорости, а красная и зеленая это потенциал-зонд и градиент-зонд сопротивления, посредненные в интервале 20 метров по коротажу скважины. Видна корреляция, связь, и так же как на мерзлоту реагирует сопротивление таким же образом, потому что закон меняется и в скорости в верхней части разреза. И здесь вот показана зависимость. Связь интервальных скоростей а, с логарифмом сопротивления по картажу. И если использовать эти законы определенные по этой статистике, пересчет произвести, то здесь показано как наложение интервальных скоростей истинных с теми, которые получены из сопротивления. Это позволяет нам, используя данные электроразведки, пересчитывать сопротивление скорости и получать скоростную модель верхней части разреза. Здесь хочу обратить внимание, что вот там где подошва мерзлоты, на глубине а, примерно 850 метров, а здесь несколько расходятся значения и по пересчету и визуально это видно. То есть подошва. Мерзлоты по данным электроразведки находится несколько глубже, чем э, изменение скорости происходит. Изменение скорости происходит несколько выше. Поэтому важно определить ту границу, по которой э, нужно отбивать мощность мерзлоты для учета всей саморазведочной рамы. Для этого можно выделить по электроразведочным данным несколько границ. В данном случае показаны изолинии 400 метров, серенькая линия, она только на севере профиля выделяет некоторую зону. Далее 120 метров мм фрагментарно тоже выделяется и сплошная линия 40 метров. Мм. Затем, когда мы рассчитываем сейсмическую скоростную модель, такую вертикально слоистую, мы можем использовать разные границы, чтобы мощность первого слоя определить. Что здесь показано? Две сейсмические модели, скоростные. Слева модель без учета данных электрозведки, справа с учетом электрозведочных данных. Когда мы не используем данные электрозведки, первый слой включает в себя мерзлоту и зону протаивания, какие-то и второй слой в нем скорости сейчас меняются. Здесь показаны гистограммы изменения скоростей для второго слоя, и когда у нас некорректно учтены скорости первым слоя, мы видим здесь два пика, широкий очень разброс скоростей. Если по электроразведке вставить а, мощность слоя и по тому скоростному закону, который подскажем определен, пересчитать. Интервальное сопротивление в интервальную скорость. Мы должны добиться того, что во втором слое гистограмма распределения скоростей будет узенькая, выдержанная, слаб слабо меняться вдоль профиля, или как закономерно меняться вдоль профиля. Соответственно, мы выбираем по сопротивлению такую границу, как, при которой а, скорости, рассчитанные в первом слое, приводит к тому, что во втором слое она скорости будет выдержана и плавно меняться. Вдоль профиля. А здесь вот показаны гикстограммы скоростей в первом слое, определенное по данным МКЗ. Таким образом, благодаря электролизащим данным, мы можем стабилизировать скорости во втором, ну и соответственно в последующих слоях, получить более корректную скоростную модель. Ну сейчас покажу изменения. Они, на мой взгляд, не очень заметны, но. Как говорят, техники становятся более выдержанными, более качественно выдержанными комплексы и более корректно рассчитаны глубины. Это исходный глубин динамический разрез. Это после учета данных электрозведки. И еще раз. Исходный разрез. И после учета данных электрозведки. Изменения не столь значительные, но. А иногда они носят принципиальный характер, особенно когда закладывают в скважину или а, хотят получить корректные а, глубины для выявления слабоконтрастных объектов. Это может носить принципиальный характер. Таким образом, граф учета или данных, вот на примере, выглядит следующим образом. Сначала на первом этапе по скважинным данным находим связь зависимость между сопротивлением и интервальными скоростями. Далее подбираем а, то ограниченное сопротивление, которое отвечает изменению скоростей в сейсморазведке И по выявленному закону пересчитываем а, для слоя с определенной уже мощности. Мощностью интервальная скорость. Вводим ее в скоростную модель и добиваемся того, чтобы второй и последующие слои имели выдержанную вдоль профиля скорости. Есть еще один подход к пересчету сопротивления скорости. Это так называемый метод Фауста. Еще в 50-х годах Фауст в Соединенных Штатах, обработав вообще большое количество скважинных данных, более 500 километров скважин с варной длиной он обработал и для Пород не в мертвом состоянии, а в обычном залегании в толом. Он нашел для крупных слоев с интервалом примерно 300 метров э, такую зависимость, что скорость, здесь показана формула, можно представить как некоторую константу, умноженную на произведение глубины и сопротивления степени 1,6. Можно ли эту формулу использовать в этом виде для порот в состоянии? У нас в Венесеходонге есть около 11-12 скважин, где есть ВСП, то есть мы знаем скорости, глубину скорости с глубиной и кратаж электрический. Пересчитав по этой формуле скорость, глубину мы знаем сопротивление, мы можем вычислить, определить коэффициент альфа. Вот справа показан график для всех скважин и средний график осредненной черной линии для всего Энсельхаттенского прогиба. Действительно, начиная с какой-то глубины, примерно тысячи метров, коэффициент альфа можно считать константой, типа 600 метров, ой, 600, извиняюсь, полный на метр в секунду, такая единица. А вот для верхней части разреза его нельзя считать константой. Он имеет зависимость от глубины характерно, причем она, это... Зависимость одинаковая как для скважин, где мощность мета 850 метров, так и для скважин, где мета имеет мощность всего лишь 50 метров. Всюду этот характер изменения альфа с глубиной а, похожий, одинаковый. Таким образом, если мы по какой-то конкретной скважине или целиком для региона определим вот это поведение альфа от Z от глубины, мы можем его использовать для расчета из сопротивления скоростей по формуле Фауста. Таким образом граф обработки данных для учета уже, ну, например, статических поправок, расчета статических поправок или же для расчета полной, не вертикально-слоистой, а полного куба скоростей или разреза скоростей будет выглядеть следующим образом. Сначала выполняется регулировка усиления до, по времени 500 миллисекунд деконволюция Статика за рельеф, расчет скоростей по данным или На основе полученного куба скоростей или же скоростной модели по профилю вводится статика на определенном уровне приведения и автоматическая коррекция остаточных поправок, суммирования ну и постобработка полученных данных. Я покажу сейчас пример. Применения этого графа на одном из участков. Слева показаны геоэлектрические разрезы. В данном случае по методу ЗСВ полученные до глубины 600 метров. Мощность пород мерзного состояния около 150 метров. Внизу слой повышенного сопротивления, который местами имеет высокие сопротивления, характерные для скопления газогидратов, и по Фаусту пересчитываем эти геоэлектрические разрезы в разрезы скоростей. Имея такую серию профилей, серию скоростных разрезов, мы можем получить куб скоростей, куб скоростей, и далее, ну вот на одном из профилей, пока можем рассчитать например, статические поправки, то есть время, которое проходит сигнал до определенного, определенной глубины. И вот. Снизу а, интервал сейсмического разреза от 600 мм до 1000 показан до ввода поправок и после ввода поправок. Мы видим, что здесь зона протайки, низкие скорости, то есть а, слева, слева и справа высокие скорости, связаны с позолотой, а здесь под озером произошла протайка сплошная, низкие скорости. И мы их учли по данным лекаразлетки. Еще раз покажу. Исходный разрез после ввода поправок. То есть мы учли вот эти искажения, связанные с таликом. Исходный разрез после ввода поправок. Это хорошо видно вот на таком интервальном разрезе. Если посмотреть разрез большей по времени окна 500 миллисекунд мм, до 3,5 половиной секунд. Здесь уже не так хорошо видно, но тем не менее. Эффект тоже виден Таким образом, по вот этой части, все, что касается мерзлоты ней, все, что с ней связано, можно сделать следующие выводы. Первая Электроразведка. Методы МТЗ и ЗСБ позволяют надежно выделять верхней части разреза контрастный слой повышенного сопротивления. Это благоприятная для индукционных методов, к которым относится электроразведка МТЗ и ЗСБ, задача, когда нам нужно выделить Мощность скалного слоя, когда его подсылает проводящий слой, который хорошо изучается электронными методами. И это благоприятная задача для электрозлоки. Часть пород в крето -зоне, то есть в той зоне, где отрицательная температура, находится в талом состоянии, потому что по смартфонению они не отличаются от подсылающих. Причиной наличия незамерзших поровых растворов в зоне отрицательных температур является преобладание данного разреза глин со связанной водой в порах. И основным фактором, определяющим региональную закономерность изменения мощности пород состояния, являются структурно-литологические особенности разреза. Данные региональные или в основном НТЗ позволили построить такую региональную карту изменения мощности многолетних запород для всего региона. Определенные особенности строения мерзлоты под Хаконским заливом. И показано, что над настрочением углеводородов под золотой, выделяются аномалии повышенного сопротивления, связанные с газогидратами. И это, своего рода, новый поисковый призм, который может использоваться для выявления новых стоплений углеводородов. И данные электроразведки э, можно использовать для учета при обработке данных, для ввода статических поправок или расчета скоростных моделей. В результате, результате ведения этих поправок существенно стабилизируются скорости в преподавательных при слоях, что в определенной мере повлияло влиять также на построение ниже лежащих сейсмических границ скоростного раздела. На этом третья часть закончена. Мы рассмотрели результаты, то, что позволяет э, получать сырный ликразведка э, на Тайнырии при изучении первых километров разреза и дальше переходим к более глубоким частям разреза, к полученным данным результатам. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго.